Здарова вы на канале, Gecon Pictures. и вот по вашим комментам ловите пилотный выпуск за таланту, надеюсь эта карьерка будет длиться не один выпуск, видите да, я как и просили ставлю Малиновского и Миранчука, в основу это будет два атакующих полузащитника, короче, я подстрою состав под себя и будем начинать первую игру. А это матч против аутсайдера, против клуба Реджана, начинаем матч и поскольку это только творняк то я особо с озвучкой заморачиваться не буду. Так что смотрите без комментариев, и маленькая подсказочка матч, ну очень интересный и красивый, смотрите. Комбекнули и разгромили Риджану в пух и прах, благодаря волшебному хэтрику Миранчука, а также дублю Мури Али, голу красавцу от Руслана Малиновского. Как вам такой матч? Пишите в комментах что вы думаете, а также пишите по поводу трансферной политики, покупать-продавать я умею, надо знать кого, при любых пишите в комменты, а также 15 лайков и я готовлю следующий выпуск. Это важно, нужно больше активности, ну и не забывайте подписываться на канал кто не подписан, жмякайте в колокольце, чтобы не пропустить ничего на канале, любите футбол играйте в футбол, и, давайте до свидания.